Бойцы в новом сезоне. Михаил Заек. Александр Долган. Россия 2 представляет премию Золотой пенсисал. Каждый месяц вы выбираете лучшего спортсмена России. Виктор Ан, Роман Пилухов, Екатерина Гамова, Люкман Адам, Сергей Стичучен. Отправляйте на 2734 с номером вашего кандидата. Или проголосуйте вы за транспортным Лучший спортсмен Марта. Гласуйте прямо сейчас. Субъезднение голосов сегодня. Ибо выберете программы Большой спорт как проходила эта гонка это действительно может быть лучшая гонка чемпионов, каждым годом э, темп возрастал темп спортивный, темп и организационный еще раз мы э, гордимся тем, как Москва как Олимпийский спорткомпликт как э, Союз Гоопланицы в России, новая лига все, все мы провели, показали спотыкался мартен Фуркат который нам радостно стройнее, потому что она и вот на этой ранней стадии, скажем так, выступают вдвоем во всех смыслах этого слова. Ну а сейчас, уважаемые друзья, мы начинаем церемонию награждения. А, и прежде чем, Ольга Зайцева в объятиях практически Дмитрия Занина. Пожалуйста. Спасибо большое. Ольга Хотите сейчас нас так шокировать? Всем бронзовые призеры. Но Шибулин не побеждал на подобного рода соревнования. Удачи улыбался мы в блоке чемпионов и, разумеется, в Но применить Кантону Антону сложно переоценить вот, достоинство подобных гонок. Именно здесь он шлифовал и продолжает шлифовать свое мастерство яркого блестящего финишора. Традиционное фото на верхней ступеньке пятистала почета с Шипулиным Фантастический дуэт, который сегодня одержал победу. Выиграв у невероятных фурказы Дорон Абер и, конечно, шеф Саукалова и тоже Габриэла не промахнулась, когда выиграла партнёра из Германии. Молодцы! <просу> Ольга Зайцева и Симон еще одна интернациональная команда сегодня много интернациональных команд по в числе своем Ольга Зайцева и Тимур Пуркат завоевали четвертое место это четвертую позицию непростую, потому что конкурент остался сзади мы видим Очень хорошая команда, которая копировалась невероятно сильно перед стартом, но подвела стрельба. Семь пробоков, если не ошибаетесь, и запамятовал на двоих. Делал этот форес-навеский тандем. Турбергер совершенно верно, прав Роман завершает своего прочитанному. Туры нам будет очень не хватать и на онкологическое заболевание мы знаем что у Туры в позже невероятная труженица фантастически очаровательная девушка уходит из большого спорта равно как и бьем Ферри ему не улыбнулась сегодня удача хотя с кальцами и карани, тоже блестяще выступают в подобного рода шоу-конков но сегодня я думаю каждый может считать себя полноценным полнокровным победителем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 что Рэва Круп, наставник основной сборной команды Австрии, покидает коллектив. Посмотрим, что будет дальше за 30 команды, весьма возрастной, один из самых юных, если можно так выразиться, а уже такой теплованный Доминик Ландерфингер. Блистущие, хоть и не победивший на двух Олимпиадах. Получает большого спорта сегодня на сцене олимпийского. Я, честно говоря, до сих пор не могу поверить, что это так. У Стюкаф это переживание, целая эпоха, самый титулованный российский биатлонист, двукратный олимпийский чемпион. не оружие. С... Тебя не столь блестяще скажут, как все будет. Но, ребята, подарили нам увлекающее зрелище. И чем мы всех вас и поздравляем, уважаемые друзья. Итак, Ну а сейчас, уважаемые друзья, давайте еще раз посмотрим. Работал на последнем огневом рубеже. Несмотря на близость Мартина Фуркада, он сделал все, что... Мы это видели в Сочи и уставший в Вот этот буркан который благодарит своих более счастливых, более выносливых соперников за победу. Спасибо чудово, спасибо Устюгову отдельно, которые, как получилось, попрощались сегодня с большинством. Но, правда, Евгений может быть передумает, я помню, к этому склонны. Ну, а я вас благодарю, уважаемые друзья. На научную кухню программы «Эксперименты». В этом выпуске вы узнаете, почему в микроволновке взрываются яйца и горят лампочки. Надо выключать. Надо выключать. И какие еще необычные блюда можно там приготовить? пол. Ага это видели, но точно никто не знает, какое масло брызгает в сковородке дальше, сливочное или подсолнечное. С помощью скоростных камер мы раз и навсегда ответим на этот вопрос. Знаменитая киношная закуска, как корм. но почему во время приготовления он взлетает вверх, и как из твердых тверин получается такое воздушное лакомство. Замедленное видео поможет во всем разобраться. С помощью камер, которые снимают до 150 тысяч кадров в секунду, можно приостановить любое, даже очень быстрое действие. Это всегда выглядит необычно и завораживающе. Мы проводим разнообразные эксперименты, и снимаем их на скоростные камеры, доказывая, что наука может быть не только познавательной. выпускаемая в конце годов. Какая современная кухня обходится без этого устройства? Микроволновка может разогревать пищу, размораживать продукты. Почему она все это умеет? ответ... Дело сверхвысокочастотным электромагнитным электромагнитном которое вырабатывается внутри. Это излучение способно вызывать колебания молекул воды в продуктах. Как сейчас любые, когда мы работает, молекула, молекулы, у нас пуха и курицы начинают постоянно перестраиваться. После ломы длинные излучения и их амплитуда колебания переходит в тепловую энергию. Вуаля, продукт разогрелся. Однако, немного по-другому, эти волны влияют на... Мы с прочим не будем вперед. Мы подготовили целый ряд научных экспериментов с микроволновкой. Что-то из того, что вы видите на столе, ведет себя необычно под воздействием исключения вручения. А некоторые предметы могут даже сломать все устройство самого версии предмета который можно поместить в микроволновку это компакт диск а вот что с ним произойдет внутри выйдем через секунду обычный диск но стоит включить печку и компакт диск быстро покрывает трещинами посмотрим то же самое на скорости 2000 раз в секунду Стрескивание начинается от одного края и распространяется по всей поверхности. Постепенно диск покрывается соединенными между собой кругами. Дело в том, что компас здесь покрыт металлизированную поверхность. И там точки есть точки фотографии, и отражающие Все еще непонятно? Тогда посмотрим еще раз. Под действием электромагнитного излучения на поверхности DVD-диска возникают вихревые индукционные токи. Они концентрируются вокруг оптических дорогах диска и разогревают металл до температуры около 1000 градусов. А поскольку дорожки любого компакт-диска расположены концентрическими окружностями, именно они заставляют пластиковую основу DVD распределиться. Опыт, который вы можете даже у себя дома. Нужно взять лист бумаги, несколько на, на него карандашный и отправить в микроволновку. А, не бумаги большая, да? Чтобы ее нагреть, чтобы она сам была. Но вы уже 7, 10 какой-то, моему 20, так мощно. Mm -hmm. А здесь очень-то число. Вы mm -hmm. ну, пронагреваете и прожигает бумагу. Мы не будем говорить занудно, не пытаетесь повторить подобный опыт самостоятельно. Просто помните, выключить микроволновку вы же раньше, чем загорится весь листок. На следующая стенд, исток мыло, но вот в этой что тоже, возможно, произойдет что-то необычное. Здесь у нас сверхскоростная съемка не нужна. Просто запасаем терпение, мы смотрим. Прошло 3 минуты, 5 минут, а, вроде готово. Мыло превратилось, даже не знаю, как это правильно назвать, в пену или, может, в Вот вот это здорово произошло. Влага, которая есть в мыле, внутри перегревается, начинает тут расширяется. Вода приводит нагревание, расширяется, и через поры мыла якки поры начинают выходить наружу в виде такой пены. Дальше лампы накаливания. Посмотрим, что с будет. Как... Это плазма? плазма. Это плазма. Ой, ой, ой, ой. На цвет скоростной съемки это выглядит еще лучше. Вальсрамовые нити ламп накаливания нагреваются СВЧ-полем до полной светоотдачи. Причем интересно, что лампы зажигаются даже с раздорванными нитями. То есть в микроволновке горит даже перегоревшая лампочка. Хотите попробовать это проверить дома? Только сперва внимательно, прочитайте информацию в углу экрана. Да, -да вот это. При высокой температуре, в Карагоре, в Милоде, в в Советской конечно. Значит, Советской Советской яркие Советской Советской Советской Советской Советской Советской Советской Советской Советской Советской Советской Ворот и дальше. Масонничная, нестиющая. Это то, что каждый из нас точно не И с помощью скоростных камер увидели много интересного. А теперь пришла пора отдохнуть и перекусить. Так, у нас здесь есть разные генпетки, шваровки, какие-то продукты. И что, мы будем готовить? Ну, нужно так сказать. Начнем с самого простого. Разбивание куриного яйца на замедленной съемке, конечно, было хорошее, но довольно аффектантно. Нас настоящая наука. Принесторище, нам интересно, вот какое масло растительное или сливочное, может быть больше... Если вылить его немножко воды, дайте проверку. Для разгадки этой тайны нам потребуется немного сковородка, оба вида масла, вода и мерный стаканчик. А сколько будет у вас масла? 30 грамм На 100 грамм воды. Это будет доход. Отлично. подсолнечное масло. Ждем пока оно разогреется на сковородке сюда 10 мл воды. Я привожу 10 грамм воды. Физика этого процесса довольно простая. Вода тяжелее масла и не... Меньшую температуру кипения. Попахнув в сковородку, вода проникает под масляную поверхность и мгновенно испаряется. Струки пара, прорываясь через жирную плёжь, что в разуме так, проникают за собой и через дыма. мы вот получаем элотические масляные труки. причину пятен на одежде и испорченного настроения. Теперь посмотрим, что будет со следующим. Пришло время сравнить эти два процесса. Слева подсолнечное масло, справа сливочное. Вот оно. Киростая съемка раскрывает эту зарядку, давно волновавшую во человечество. Подсолнечное масло в рыб больше и дальше, чем сливочное больше чем поточник поэтому на меньше высоту и вообще папе меньше что будет если увеличить вот то количество масса и то же количество воды вот, в разы несколько раз Но я предполагаю что в несколько раз возрасте а превышание будет тем а вот это уже точно. Опыт и серии. Не пытайтесь повторить подобное самостоятельно. Мы увеличили объем ингредиентов в 30 раз. Ждем, пока масло нагреется. И выливаем туда воду. барабанный дробь. И... что воды больше она загибает меньше. Стоматологическую посуду. Даль Легенды из Балтимора. Районе места Коби Мастер. Регистрируйся на Балтимор.ру. Есть много трендов, но лучший друг один. Есть много зданий, мой дом один. Есть много зданий. Его рекомендуют 80 экспертов. Хеден Шелдерс воздействует на причину верхоти. Вот доказательство того, что он устраняет верхость до 10%. Теперь можно забыть о беспокойстве и быть уверенным. Хеден Шелдерс. Бою. Больше, чем игра. Арта не спит! Артанс уводится! Пусть я мне. Мне нужен продавец зал и на примерочные. Нужен ну, был вчера, но хорошо, если выйдет хотя бы завтра. Всю одежду инструмент все дадим. Может, кого последовать? Пусть сразу ко мне обращаются. Руслан Юрьевич. Найти работу или сотрудника просто. Достаточно зайти на авито. в раздел Работа и оставить бесплатное объявление. Сергей, вы принимаете Мужчины об этом молчат. А что говорят женщины? Женщины? Круче Женщины кричат. О, а Слушай, ну, вот да. обед закончился, и между нами тоже все кончилось. Э, подожди, ты что, ты, ты нас бросаешь? Мы же договаривались. Помню, мы никакой привязанности поели и сбирались. Но я-то думал, что мы еще долго будем Неузнаев. Ну а я возьму и не уйду. Скажи прощай, остаткам еды, росысловной. Для здоровья зубов, ящики, шум порка. Пять самых высоких точек России.